Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ беседы о насущном. С вами Владимир Гальштейн и Майкл Мелехов. Здравствуйте, Майкл. Да, добрый день, добрый день, дорогие друзья. Я хочу продолжить начатый рассказ, потому что было много отвлеков. Откуда пришел этот 2017 год пресловутый? Мы находимся на рубеже. Грядут большие перемены. Они уже начались. Они начались задолго до этого, и мы сейчас говорим о великом предсказателе всех временных народов Настрадамусе. То есть Нострадамус написал какое-то достаточно большое количество катренов, как он их назвал, но это какие-то такие зашифрованные стихи. В которых есть прогноз, который охватывает себе достаточно большой период времени Очень большой Тут период для времени, нашего времени дальше. дальше, дальше, далеко за пределами нашего времени Чуть ли не до 3000-го тысячелетия охватывает Где Причем... уже все заканчивается вообще, судя по тому, как помню я Там идет речь о конце света уже где-то в 3000-е Да, который близок, который нам уже предсказывали в 2000 году, в 2012 году, 21 -го декабря Нам его предсказывали ну, считается так, что конца света было, опять же, смотря для кого, для тех людей, которые ушли в другое измерение, да? для них уже произошел конец света, для кого-то он не произошел, это не значит, что будет разрушение, полное разрушение, погибнет вся цивилизация, погибнет планета Земля, и мы на ней живущие. Нет. Это еще не произойдет по ведической концепции. Нам остается всего лишь 427 тысяч примерно лет. Поэтому ну, нам ну, на совсем, наш век чуть -чуть, хватит. Чуть-чуть, да, еще Золотой век нас ожидает. Там, а, золотой век нас ожидает. он мы уже в нем находимся. Но а, сейчас вопрос не в этом. Вопрос в том, что э, Нострадамус. Значит, кто такой Нострадамус? Об этом говорилось в первой части нашей программы. Э, единственное, о чем еще не говорилось, и мы будем продолжать, потому что объем и материал очень и очень большой то есть на сегодняшний день Нострадамус уже возродился считается Ни, имя его не озвучивается то есть пришел в новую жизнь, перевоплотился он инкарнировался, да, новое тело но он еще об этом естественно не знает потому что возраст его очень небольшой этого мальчика имя его неизвестно пока, оно или известно, но не оглашается но интересная вещь. Вот эти катрены они зашифрованы. То есть зашифрованы ни для чего? Потому что те люди, которые начнут это все расшифровывать, начнется паника, потому что там идет речь об очень каких-то таких очень серьезных вещах, они потихонечку расшифровываются. Интересно, что он так и сказал, что примерно к 2050 году или раньше все катрены будут расшифрованы. На сегодняшний день расшифрована только одна треть примерно этих Катренов. И речь идет о том, что мы сегодня находимся в очень серьезных событиях, которые происходят в мире. Ну, скажем так, совсем недавно был выбран президент Соединенных Штатов Америки, который по всем прогнозам не должен был им встать, это Дональд Трамп, но он им стал. То есть какие-то необычные события будут происходить. Нострадамус, он славился тем, что он зашифровал и использовал метод, который использовался еще в ведические времена. Потому что, если мы будем, скажем, обращаться к источникам, ведическим источникам и материалам, которые там описываются, то там нет совершенно, в нашем понимании, хронологического порядка. То есть там идет речь о каких-то там, скажем, третьих тысячелетиях, пятых, десятых тысячелетиях, там идет сразу же после этого то, что происходило там сто тысяч лет тому назад, то есть абсолютно все перепутано времена, для Но чего то, это что получал, Наверное, это не происходило не специально, он получал так это и так подряд и записывал, как получал. Или это специально он запутал? Кто? Настрадамус. Нет, Настрадамус запутал специально. А. Да, на, на, потому что еще раз всему свое время, то есть это не должно быть расшифровано. Но он пользовался анаграммами, то есть это переставление слов. Он пользовался датами, которые абсолютно даты непонятно откуда взятые. Я сейчас не буду озвучивать конкретные номера, во-первых, я их просто и не помню, естественно. И там огромное количество цифр, просто невероятное количество цифр и различных сопоставлений, различных аналогий, различных, скажем, ссылок на какие-то библейские сказания и очень много таких то есть Священная Библия и другие источники. Но вот почему 2017 год? То есть мы остановились на том, что произошло очень знаменательное, значимое событие в конце 20 века, Речь идет о солнечном затмении, которого не будет в ближайшие 82 года, с того момента, когда оно случилось, в 98 год. И вот, если мы возьмем, скажем, такую цифру, речь идет о... То есть, Нострадаму в своем письме, напомню, это было в первой части, Генриху II, тому самому Генриху II, королю, который которому он, предсказал uh, которому он предсказал смерть, который погиб во время uh, турнира учебного турнира, uh, когда, когда щепка отлетела и попала ему в глаз, и он умер. Uh, и вот, в, когда он ему писал, что интересно, он писал прямо, прямым текстом, он писал только нескольким человеком. Он писал uh, своему сыну, он писал Генриху о том, что Речь идет, точка отсчета идет от Fallen Man, это называется от падения Адама. То есть это 3987 год. Нашей, 3987 до год до 83 года. 3983 год до нашей эры. И он пишет о том, что в начале седьмого го тысячелетия. В начале седьмого тысячелетия, произойдет очень и очень знаменательное и очень серьезное событие будет происходить. Если мы просуммируем сегодня, вот, 3983 год, ну, 17 лет не хватает, и плюс еще 2000 лет, то есть 4000 плюс 2, то есть начало седьмого тысячелетия, это как раз сейчас попадает вот на 2017 год. Там очень много совпадений, еще раз, это не значит, что прямо вот, вот в этом году, но очень много совпадений, которые я не могу даже сейчас озвучить. Кому это будет интересно, я могу привести эти цифры на самом деле. Ну, скажем так, почему 2017 год? 1917 год, как мы знаем, была победа Великой Октябрьской социалистической революции. Мы знаем, идет отчет от этого. Дальше, если мы обратимся к Израилю, то образование государства, которое было и которое датируется 50 лет тому назад, это, короче говоря, было. Дальше, 5777 год, это еврейский год. Значит, 777, это священное число. Три семерки, это мы знаем, кстати, был портфель Три семерки. Да, да не случайно выбрано время, потому, потому что... Значит, не самый плохой портфель. Ну, как сказать, самый не самый... Я, эти времена я еще застал. Короче, короче говоря, это, это священная цифра 777, и это не случайно. Дальше это юбилей, опять же, связанные с иудейской нации и еще много-много других совпадений. Так вот, какие, какие же события будут происходить? Ну, во-первых, опять же, это очень такой сенситив, по-русски, то есть чувствительный какой-то и очень ординарная, такой, скажем, тема. Это война, то есть Третья мировая война которая, все мы знаем, всем предсказано, что будет Третья мировая была, Первая мировая была, Вторая мировая. Не избежать, на не избежать Третьей мировой войны. И Третья мировая война это будет война мусульманства против христианства. Это описывается в Библии. А Там, то есть, где... то есть не, не война России против Америки? Нет, какая война России против Америки? То есть, и Путин тут ни при чем Абсолютно. Путин, мы говорили на в прошлый раз, года. это был самый, это был и есть самый влиятельный политик за последние 20 лет вообще на планете, вообще из всех государств. Что, и, кстати, ему будет вот через там, определенное время, сейчас ему он 52-го года рождения, то есть ему сейчас 64 года, так вот через какое-то время ему будет там тоже определенная дата. Ему будет 66,6 лет, а это три шестерки, это, мы уже об этом говорили, это число зверя, это очень шестерки, да. Да, это не значит, что это человек плохой, там, допустим, у меня было много людей, ну, как относительно, которым я делал консультации нумерологические, которых в своей матрице нумерологической имели три шестерки. Скажем так, Нострадам сам прожил 66,6 лет. Ну, так Путин В 1503-1569. То есть Путин не демон? Не-не-не, боже упаси. Странно. Демоном был, демоном был как мы знаем, Гитлер, ну и там многие другие. Я с ним буду говорить про Сталина и Ленина, но наклонности были, естественно, у них. Мы сейчас не об этом говорим. Так вот, есть даже такая, ну, типа карты. Ее можно будет привести, в общем-то, показать. То есть, какая-то такая демаркационная линия проходит через всю и речь идет о Западной Европе. Мы пока сейчас не берем, скажем, Соединенные Штаты, э, хотя удар будет очень серьезный, и это уже был удар. 45 э, лет, которые предсказаны, кстати, Томиржем не 45, э, с 45 года до 2001 года, 57 лет мира, он предсказал это в своих Катренах, будет 57 лет мира. И в 2001 году, как мы знаем, September Eleven вот был террористический акт, а следующий был вторжение в Вавилон, то есть это было враг Сир... и американских войск. Поэтому тут, тут, будет естественно, будут серьезные какие-то события происходить. Но если мы говорим о Западном Европе, как мы знаем, там огромное количество мусульманского населения. Вообще там волна миграций, среди которых как раз-таки это население превалирует. То есть эти, эти ребята, не все, конечно, воинственно строящие, это фанатики, которым только вот так скажи, они сразу все поднимаются и становятся под ружьем. И вот э, там эта э, линия, где, которая проходит, э, начиная с Германии наискосок вниз идет с северо-запада -э, на юго-восток она идет. Э, и вот то, что находится севернее этой границы, там еще более-менее. То, что находится на южной границе, э, это там очень серьезные вещи будут происходить. И, кстати, кстати. Они уже происходят на самом деле, но это как артиллерийская подготовка перед войной. Как мы знаем, перед каким-то решительным действием всегда происходят какие-то очень и очень серьезные такие события. Начинается артиллерийская подготовка. Ну вот, можно привести пример о том, что в Турции, скажем так, там, на той, вот, в том районе, это землетрясение. Короче, речь идет о каких-то, во-первых, климатических очень серьезных изменениях. Э, то есть э, цунами. То есть речь идет о Средиземном море и э, вот те Италия находится и другие, скажем, страны, э, которые вот фомовается этим морем. Там будет э, волна цунами, очень серьезная и вплоть до затопления всех государств, где которые там находятся. И как, Такие предсказания. Э, речь идет о том, что это все будет как бы так вместе происходить. И это будет происходить ну, достаточно скоро, по предсказанию, повторяю, так, предсказывали нам уже многие вещи. Уже mm -hmm. в 2017 году или нет? В 2017 году начало, начало mm -hmm. будет в 2017 году. Да, даты же не объявляется никто. Mm -hmm. Но будет начало, то есть это и финансовый кризис очень серьезный. Это будет, ну, опять же, распешка может быть один год, речь идет. 2017 год начало, 2017 год конец, мы этого не знаем, но где-то вот так оно будет. Ну, наверное. Март, я о Марте слышал. Возможно, да. Про Март, да, про Март говорили. Вот. Ну, какая-то, опять же, подготовка будет уже в этом году, уже в, этом, в общем, есть предсказания о том, что, не предсказания, точнее, прогнозы астрологов о том, что Рождество, Крисмас и Новый Год, ну, во-первых, мы говорили об этом и с астрологами. Российскими астрологами не стоит путешествовать, не стоит где-то там в отпуск отправляться во время Крисмаса, особенно в воздухе. Воздухом это, ну так, можно сказать, может быть опасно. И таким образом там будет речь идти еще, он говорит про Израиль. Значит, Израиль, дата, ну, примерно 22-23 год. Вот. И там речь идет о падении Израиля. Опять же, как оно будет, как оно, мы этого не знаем, но тем не менее, там идет речь о строительстве и разрушении храма 2-3. И есть, опять же, можно проследить это все, в Библии это все, так сказать, указано. И очень и очень много аналогий. Что еще можно сказать о том, что... Война будет продолжаться по предсказаниям 20 лет То есть срок окончания такой вот Третьей мировой войны То есть 20 лет, это много это это больше, очень чем много. все остальные вместе взяты, взяты, да. Да. Но опять же, не знаю с какой интенсивностью Там об этом естественно не говорится Но 32-й год примерно вот таким образом это будет Но еще раз, в каких регионах глобальное, не глобальное, Мы об этом не говорим ну, вот такие вот вещи, такие, скажем, предсказания, зашифрованные в этих котренах, они присутствуют. Более подробно мы будем об этом говорить, потому что там есть еще, повторяю, очень много материала. Ну, на этом разрешите откланяться. Спасибо большое. Спасибо за интересный рассказ. Я думаю, если у наших зрителей, слушателей будут какие-то вопросы и комментарии, то возможные продолжения. Да, ну, как мы знаем, это программа «Беседа на сущном». И опять же, все программы у нас записываются, они попадают в YouTube, пока есть доступ. Российским гражданам говорят, возможно, и не будет. Но, тем не менее, мы это дублируем на фейсбуке Поэтому информация, мы никуда не уйдем этой информацией. Как мы будем пользоваться этой информацией? Это не старшилки, кстати. То есть, бункер не поможет. Но у нас будет программа, очень интересная программа в пятницу будет программа с человеком который уже как бы ну вот это все предвидит э, русскоязычным и будет интересно с ним пообщаться потому что он считает что безопасное место будет находиться дорогие друзья россияне в сибири то есть да то есть там ну мы знаем что сибирь это было место ссылки когда-то теперь все меняется, то есть все будет полярно. Все на Байкал. Все изменение будет происходить на Байкале. Действительно происходят очень интересные вещи, и мы об этом будем вам сообщать по мере выхода наших программ. Спасибо большое, дорогие друзья, до новых встреч, до свидания. Спасибо, до свидания.